Добрый день, участники Немиркин шоу. Депрессия. Когда это проникает в вашу жизнь? Никогда не знаешь наверняка. Впервые я испытал депрессию в средней школе. Будучи подростком, естественно, я не мог сказать, как мой разум работал по-другому. Вероятно, наиболее распространенными чертами в подобном сценарии является то, что депрессия и печаль являются для вас несколько взаимозаменяемыми терминами, потому что в этом возрасте вы еще не поняли разницу. На самом деле, вероятно, только в мой 27-й день рождения я поняла, насколько по-настоящему разделены эти двое, когда я провела неделю, не в силах выйти из дома, несмотря на то, что я был в довольно хорошем настроении. И на самом деле в течение двух третей моей жизни в тот момент я испытывал депрессию только в виде крайней печали или апатии в ответ на какое-то событие, обычно межличностное. Большая часть того, что я узнал об этом, была получена за последние пять лет. «Будучи подростком, я испытывал сильную депрессию или печаль, как я бы назвал это тогда, в основном из-за академических, социальных и, предположительно, гормональных трудностей. Будучи прекрасным примером вашего врожденного застенчивого ребенка в семье, я стал нигилистом. Я часто находил способы попытаться привлечь к себе внимание, пассивно, конечно, из-за застенчивости. От рисунков и надписей до текстов песен. Я начал выражать то, что я переживал различными способами ради самовыражения и как способ доказать, что я более способный, чем человек, которым я себя негативно воспринимал. Но где-то между средней школой и начальной средней школой я в значительной степени деградировал эмоционально. Я начал угрожать членовредительством, и меня даже исключили из государственной школы. Когда это случилось, я также похудел с нечетких 10 фунтов до ошеломляющих 160 в течение примерно трех месяцев из-за лекарств, которые я принимал. На протяжении большей части 2002 года я улыбался ровно на нулевых фотографиях, включая профессионально сделанный семейный портрет. Теперь я осознал, что это было заявлено и сделано намеренно. Своего рода обобщенный ответный удар по внешнему миру из-за того, что я чувствовал. Иногда я был бы излишне лучшим, упрямым, даже взрывоопасным. И я часто проводил весь вечер в своей комнате, играя в видеоигры или смотря телевизор. Хотя я никогда не переставал рисовать, я действительно перестал экспериментировать с такими поделками, как коллаж, письмо и так далее. Самый низкий момент, вероятно, был после совершения особенно неприятной формы членовредительства, которую я прикрыл перчаткой для боулинга. Это только привлекло к нему внимание. И в мгновении ока секрет стал широко известен, что заставило меня удвоить усилия по привлечению внимания. На протяжении всего десятилетия были столкновения с депрессией. Более хроническая форма депрессии появилась у меня в конце 20-х годов, когда я наконец получил степень бакалавра и столкнулся с трудностями на рынке труда, живя в Атланте. Было принято решение подать заявление в аспирантуру. В то время как учеба в старшей школе была одним из самых счастливых периодов в моей жизни, аспирантура была намного сложнее и сопровождался постоянными приступами депрессии и беспокойства. Я был значительно менее общителен и склонен часами лежать на диване, либо играя со своим телефоном, либо вообще ничего не делая. И я пялился в потолок или прятал голову между подушкой и подушками. Большая часть аспирантуры снова была охвачена тревогой и депрессией, отражающимися друг от друга. Однако, в результате, я стал гораздо активнее заботиться о своем психическом здоровье. И в конце концов остановился на рецептурном режиме, которому придерживаюсь до сих пор. Затем я впервые начал регулярную терапию, став взрослым, с которым я в основном не отставал с тех пор. После окончания аспирантуры я снова переехал и провел весь 2019 год, выжимая как можно больше возможностей для трудоустройства из моего чрезвычайно узкого круга интересов и коммерческой работы. Интенсивная амбулаторная программа с помощью Zoom поддерживала меня на плаву во время трех сеансов терапии в неделю. И оглядываясь назад на прошедший год, я вижу свое настроение как нечто зигзагообразное, похожее на график бурной, но медленно развивающейся вверх компании на фондовом рынке. Со временем дно становится немного выше, чем раньше, и хорошие дни становятся больше похожими на настоящие хорошие дни, чем просто нормальным. Большая часть этого времени была проведена в душной, переполненной и темной квартире. И это преподало мне важный урок о том, как учитывать влияние на психическое здоровье при поиске квартир с ограниченным бюджетом. На протяжении десятилетий у меня было несколько методов борьбы с депрессией, которые не были особенно полезными. Однако те, которые были здоровыми, часто связаны с отвлечением внимания или обращением к друзьям. Отвлечение может означать езду по городу и прослушивание музыки, конечно, деревенское времяпрепровождение. Или это может означать что-то более ориентированное на хобби. Коллекция видеоигр, о которой я упоминал ранее, продолжается и по сей день и открыла небольшую капсулу времени, которую можно включить в моменты стресса и бегства от реальности. Однако, если с этим хобби не обращаться правильно, оно очень быстро становится вредным. Эскопизм может ограничить способность человека внести реальные изменения в свою жизнь и улучшить свое положение. Искусство было для меня самым здоровым каналом для обработки и выражения того, что происходило в моей жизни. И это всегда охватывало весь спектр. Я экспериментировал практически со всеми типами рисунка, я мог бы заполучить в свои руки и большинство видов живописи и фотографии. Будучи подростком, я бы работал с глиной, а также модифицировал существующие игрушки, чтобы делать из них новые вещи. Картинки были из истории игрушек, но менее гнусные, хотя на не была та же футболка. Однако больше всего на свете мне нравятся простые форматы рисования и письма. В погоне за анимацией я снимал фильмы на такие темы, как депрессия, тревога, горе и эмоциональная зависимость я смог избавиться от всего, что давило на меня и внести заметные полупостоянные изменения в свое психическое состояние. Когда мне перевалило за 30, я начал регулярную терапию и научился множеству других навыков и механизмов преодоления, многие из которых я использую до сих пор. Я стараюсь как можно больше гулять на свежем воздухе, так как прогулки на свежем воздухе могут принести много пользы. Другие включают ведение дневника, осознанность, медитацию и самостоятельное воспитание. Все это помогло мне пережить несколько периодов застоя до сегодняшнего дня. Когда у меня был ряд прорывов в отношении причин моей психологической борьбы, и я смог работать над ними напрямую и составлять планы лечения. И это не только более эффективно, но потенциально более постоянный. Депрессия проявляется во многих формах и может маскироваться под печаль, вялость, апатию и другие. Я узнал, что распознать депрессию может быть обманчиво трудно, потому что, когда она в самом худшем состоянии, она держит ваш разум под контролем. И становится все труднее отличить реальный мир от антиутопии, в реальности которой вас убедит депрессия. Помогает время, а также внимательность, физические упражнения и общение с близкими людьми, если это вообще возможно. И независимо от того, как долго вы с этим справлялись, вы всегда можете ослабить бдительность, сами того не заметив. Важно пробовать то, что работает. Но самая важная часть – это поддержание некоторого подобия усилий, пытающихся вырвать контроль из тисков депрессии, чтобы вы могли направить себя в правильном направлении. Это может означать полный контроль или просто поворот руля в нужном направлении, каждый раз, когда он попадает тебе в руки. В любом случае, самая важная и часто кажущаяся трудная часть – это просто попытаться. Это часто означает физическое вставание, чтобы сделать что-то, что заставит вас чувствовать себя лучше, а не то, что даст вам выброс дофамина, например, легкомысленные траты или нездоровая пища. Также очень важно иметь в виду, что это процесс, а не простое причинно-следственное решение. Самое важное слово в названии этого видео – преодолено, в отличие от прошедшего времени преодолено. Это может исчезнуть. Конечно. Но это почти наверняка займет время, и оно может вернуться. Борьба с депрессией – это не единичный акт. Это образец хороших привычек, знание того, какие виды деятельности обеспечат вам наибольшее улучшение настроения, а какие будут временным отвлечением. Ваши самые важные решения при борьбе с депрессией, помимо медицинского выбора, который вы принимаете, это образ жизни, который вы ведете, и то, как вы относитесь к себе и другим. Был ли ваш опыт борьбы с депрессией таким же или другим? Если у вас есть точка зрения, которая, по вашему мнению, может помочь другим узнать, когда следует обратиться к врачу или психотерапевту, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментариях ниже.